Tonight, tonight. всем привет ребят сегодня настраиваем 124 mercedes э -э, с двухлитровым 102 мотором это 2 литра 8 клапанов э -э, в принципе тут ну, чуть особо нечего рассказывать обычный 102 мотор коробка здесь автомат э -э -э. Все это переделано на, на январь 5.1, соответственно, с дат ДТВ. Вот, выглядит он вот так вот, прям вообще нормально, в идеальном практически состоянии. То, что тут 2.3 написано, это не смотреть. Двухлитровик. салону все хорошо здесь. Все в идеале, прям как по заводу. Ну и катаемся уже где-то часа полтора, наверное, вот так вот. И вроде никаких проблем нет, не возникает. Ей все хорошо. До этого она кем-то была настроена, но вот владельца не устраивал. Он автомобиль этот купил не так давно и не ехала так, как надо соответственно обратился ко мне должны были его вчера настраивать но не получилось по той причине потому что дат там подключен был не на 40 вывод а на 7 как ДМРВ данная прошивка на которой я катаю она не поддерживает это все только на 40 -й. ну вот под капотом здесь все как стандартно у всех ничего такого особенного нету то есть Стандартный мотор, переделанный на, соответственно, на январь. Датчик абсолютного давления здесь газелевский стоит. Ну, соответственно, все датчики остальные тоже ВАЗовские. ДТВ, ой, это ДМРВ. ДТВ тут Бошевский, 0.39, по-моему. Форсунки 102, ой, эти, 107, Волговский, в общем, газелевский. Ну и рампа с регулятором на 3 бара Так что Все как Все как обычно, как у всех Ну, покатаемся Я э, на ходу еще поснимаю Ребят, тут даже запаска Как владелец говорит Оригинальная стоит И Говорит, что ей 31 год уже Ну тот предыдущий владелец Педант, судя да, по всему, да. был Потому что здесь домкраты и все как бы на месте Ну и запаска оригинальная Как бы даже удивительно, что, что она не высохла. Ты ну, следила, я промахнулся. Да ладно. Да. Интересно, тут да, ты где-то есть или да, нет? Не Но, тут не ос же, особо не Германия. Ну да, Германия. Судя по всему, что, он, наверное, так и есть, да? Да, это там. Да не, он там его запаришься, его он там в этой стоит. А -а -а. Да уж, даже знак есть. Вся фигня оригинальная Обалдеть Ладненько, ребят, поснимаю Тогда еще на ходу Там, в принципе, особо ничего Снимать-то не интересно Потому что стандартное все Но все равно сделаем Ну вот, ездим Все отлично Тут, Кстати, магнитола оригинальная Все как бы по оригиналу Этот проводок не смотрите Это у меня для настройки Ну и по салону все в идеале даже зонтик какой-то есть. Да? Зонтик сердечек. Да. Вот она все лучше и лучше ей. И... Поэтому при настройке у тебя сколько было? Ну 180, а этом еле-еле уже. все, а до них-то еле доходило. Сейчас, в принципе, она нормально прям. Бодрее пошла, да. До 200, по крайней мере, можно раскрутить. Ну так в пределе, конечно. Он в принципе идет. Ваник еще сниму по почве. Вот мы уже по городу в городе ездим по набережной. Вот тут. Аврора. И ну то есть, и нева, как таковая. Там Исаки. Но на, на камеру вы вряд ли увидите. Потому что далеко это все. Ну, ездим, вот как раз городские вот эти режимы настраиваем, где у нас вот поправочка, вот в этом диапазоне. Вот в этом. То есть верхи мы отстроили. Сейчас прокатимся по городу и потом еще прокатимся немного по каду, чтобы закрепить все это дело. Сейчас уже у нас пол четвертого, начали мы где-то в 12. А? Ну, да, прикрутили, поехали. Ну, в принципе, ничего, проблем нету, как бы все хорошо работает. Проверили под капотом, тоже все нормально. То есть, все хорошо. В общем. Покатаемся, я еще там поснимаю еще на аркаде. ну и когда приедем. Ну, вот мы уже Выезжаем из города, только по набережной проехали с одного с конца города на другой. И тут уже у Лахта центра. Сейчас через Ольгина, там Лисинос прокатимся, выедем опять на кольцевую. Ровно так же поедем на, туда, ну, в ту сторону, понимаю, да, да, в сторону Дамбы. Ну, в принципе, мы у Дамбы, в общем-то, и выйдем. И там же развернемся, в принципе, и поедем уже обратно. Можно уже заканчивать, потому что, судя по графикам, там все хорошо. Просто шлифанем это дело и все. Mm -hmm. Так что все у нас хорошо. Если у кого-то там будут вопросы, как это переделано, в принципе, можете обращаться. Все можем объяснить, в общем. Потому что многие задаются вопросом, а как это вы на январь или там Mercedes переделали, Opel, там, не знаю, там Volkswagen или еще что-то. В принципе, вся документация есть, ничего сложного там нету. Единственное, по работе основная тема это реперный диск сделать на коленчатый вал, либо на маховик. Все остальное как бы вообще не проблемно. Проводки, блок тоже как бы не... Ну, как бы дешево стоит проводку, можно новую купить тоже недорого, модифицировать все это и поставить в принципе на любой старый автомобиль, пусть он там атмосферный, турбовый, компрессорный какой угодно, все это будет работать как надо, ладненько поснимаю тогда еще на каде и уже когда заканчивать почти 200 тут правда ну, поворот такой затяжной Тот Кстати, здесь э, ходят э, корабли, э, и тоннель под водой находится. Сверху как, как бы канал для кораблей. Не знаю, сколько там глубина, но не маленькая, она, по-моему. Лучше загадываю. Ну, наверное, да. надо посмотреть, кстати. Дли... Протяженность его что-то километр, по-моему, а нижняя точка даже не, не знаю, сколько там. по поводу визуализации новой матрицы. Правда, еще не доделан у МАКС фильтр по... с использованием нейронных сетей. Обещал доделать и посмотрим, как он будет. Ну, по крайней мере, визуализация уже облегчает работу, потому что понятно, что и как, где настраивается в трехмерном виде. Все это. тогда уже когда будем откручивать все ребят мы все закончили уже практически темнеет я не знаю сколько там времени уже натикало 26 26 до да. накатали мы за это время то есть катаем с 12 часов накатали 426 километров то есть ну, нормальный пробег только тогда как бы можно нормально настроить. Там, за полчаса, как я говорил, не настроить нереально. Потому что не будет нормальных показаний. И, ну, то есть, нормальному отклику как бы не получится никогда. Э -э в принципе, я так думаю, что про на прошлой прошивке, то, что откатывал этот э владелец, наверное, или ты катал, или владелец катал? А, владелец. Там, наверное, полчаса ему и катали. Скорее всего, Ну и расскажи, как у тебя вообще впечатление. Впечатление супер. Ну, это самое главное, что понравилось. Мы даже разогнались там чуть больше 200. Да, чуть больше 200, там 205, вот так где-то. как И она еще идет, да. Да, для двухлитрового мотора, который, как бы, я не думаю, что он там первой свежесть. Еет очень неплохо. И не забывайте, что это автомат. Извиняюсь, сейчас с камеры тут капульку скину. Это автомат. Мех потери, соответственно, большие. Кузов, опять же, весит немало. Ну и четырехступенчатый все-таки автомат. Это тоже. В принципе, не знаю, что тут еще сказать. Машина вообще в идеале. Как бы никаких нареканий нету. За время поездки всей мы даже, ну. Периодически останавливаюсь, чтобы самим отдохнуть, там, грубо говоря, перекур устроить. Ну и заодно смотрели, мало ли здесь что-то не так. Как бы останавливались. Ничего, все как, как было, так и есть. То есть все отлично. Значит, все надежно. Не как там на всяких корчах. Там поехал, где-то там долбанул что-то, что-то рыгнуло, где-то отвалилось. Потом это ищешь, ремонтируешь по пути. Здесь все как бы как по заводу, практически. Так что. Очередной Мерседес, в общем, был настроен 124-й Ребята, не забываем подписываться Там колокола, все вот это остальное И ходить обязательно под видео Там у меня ссылки на Драйв, Контакт, на моей группы. Ну и смотрим другие видосики В общем, всем пока и до новых встреч